Динамометры по своему внешнему виду и конструкции бывают разными. Однако принцип их действия, в том числе и медицинского силомера, один и тот же. В них используется упругая деформация пружины, прямо пропорциональная действующей на нее силе.